В течение месяца я думал, стоит ли мне ехать на мажоры в Рио. С одной стороны, пропускать такое событие совсем не хотелось, но с другой, лететь и 25 часов в одну сторону тоже не кайф. Я сделал пост про Рио в своем телеграм-канале и больше тысячи лайков проголосовал «Да, езжай». Поэтому ребятам из Телеги огромное спасибо, вы правда решили судьбу этого ролика. из за дня до я все таки осмеялся купить билеты, и я полетел в Рио. Да, не просто так я говорю «я», потому что я был один. Поэтому мне пришлось найти в Бразилии англоязычного оператора. И поэтому иногда могут быть проблемы с фокусом, но во втором влоге он исправился и стало гораздо лучше. За это время на канале уже вышло два интервью с победителем текущего мажора и предыдущего, с Джеймом и Твистом. А сейчас осталось показать вам то, что происходило за кадром этого турнира. Второй влог выйдет уже через 4 дня, поэтому подпишись на канал, чтобы его не пропустить. Спасибо ребятам из Винлайн за поддержку данного ролика. Без этих ребят поездки бы тоже бы не было. Они помогли с поездкой и с уверенностью с тем, что все получится. Ну что ж, приступаем. Первая часть влога. Друзья, всем привет, меня зовут Эрик Шоков, и прямо сейчас мы находимся в Бразилии, Рио-де-Жанейро. И да, я здесь не просто так, потому что это символ этого города, может быть, даже этой страны. Но на данный момент символ этой страны является чемпионат мира по КСГО. Прямо сейчас 16 лучших команд сражаются за титул лучшей команды этого года, ну а также за призовой фонд 1 250 тысяч долларов. Да, он звучит не особо круто, но как звучит аудитория этого стадиона? Сегодня вы увидите, как фанаты бразильского КС болеют за их команды. Что творится вокруг этого мажора? Что творится под мажором? Можно ли тут купить пины для CS Можно ли здесь купить какие-то классные ништяки, которых не было на прошлом мажоре? Не забудьте, пожалуйста, поставить лайк под этим роликом и подписаться на канал, потому что такой контент этого заслуживает. Давайте приступать к этому ролику, потому что мажор уже идет. Погнали! Так, я только что вышел с самолета и на самом деле было ощущение, что меня не впустят, потому что это уже моя третья попытка попасть на мажор. Первая была неудачная, это в Стокгольме. Меня просто заблокировали, сказали, что ты не пройдешь в самолет. Вторая была удачная, это в Бельгии. Ну и вот сейчас третья была. Получилось. Ну что ж, начинаем. Делать какие-то контентики. Что самое интересное, у меня до сих пор нет проходки на турнир. ESL мне не ответили. Они ответили только на плей-офф. Но чтобы смотреть легенды, у меня нет никакого права только покупать билет. Потому что я написал им за один день до прилета. Потому что я очень долго думал об этой поездке. Влажно. Очень влажно, дышать очень сложно. Пока такой вертик. Пока выглядит здорово. Селяемся. Погнали. Я понимаю, вот этот стиль, вот эта экономия. А как зайти? <плёк> что за трек? <плёк> Ладно. Бразилия — это уже 14-я страна, где я находился. И, по сути, постоянно у меня одно и то же в рюкзаке. Я это уже показывал в Бельгии. И чтобы вы поняли, что у меня все по-настоящему, у меня постоянно одно и то же. Я вам сейчас покажу, что у меня было сегодня. Вот так выглядит весь мой набор, который поместился вот в эту маленькую сумку от Logitech. Конечно же, уже в следующем году наше сотрудничество подходит к концу. Но сумка останется. Сумка кайф. Реально помещается очень много чего. Винлайн, сайвершок, всякие шортики. Но учитывая такую погоду... Шортики тут не понадобятся. Нижнее белье. Давайте пропустим этот момент. Зарядка для повербанков. Микрофонные петлички. Стабилизатор, за которым меня чуть не, не убили, потому что он похож на ствол. Я, я прекрасно понимаю, что меня за это будут проверять постоянно. Но не брать его, это будет ошибкой. Стабилизатор очень сильно нужен в кадрах. Это у нас зарядка для камеры. Она очень много чего хочет. А вот сами батарейки. Это у нас повербанк, я купил за один день до полета 20 тысяч миллиампер и очень сильно кайфанул, потому что я зарядил телефон два раза подряд, наушники два раза подряд. И тут, наверное, осталось заряда, ну три осталось, окей, было четыре. Это зубная паста, зубная щетка и это мое спасение, господи, какие же они прекрасные. Я их купил в Узбекистане во время съемок с подписчиками, там было очень дешево, я так думал, но на самом деле цена обычная, они стоят в груди даже дешевле. Ну, в любом случае, какая-то память осталась от Узбекистана, я приобрел это у вас на рынке. Это у нас камера Sony A7 III, и на самом деле думаю уже обновляться на A7 IV, потому что сейчас я снимаю 1080 60fps, а хочется в 4K. Эта камера не может делать 60 fps на 4К. Наличка, если у меня карта заблокируется, и она заблокировалась, я сейчас не смог оплатить отель. Грузинский банк подумал, что я потерял карту и грузин уехал в Бразилию. Это у нас картридер, чтобы перенести файлы сразу на компьютер быстренько. Паспорт Грузии, который дал мне возможность приехать сюда без виз. Получается вот такая вот история. Ну, как же. Уже через 12 часов начинается первая игра на мажоре, но у меня нет проходки. Я не знаю, я буду с оператором, как будто все окей, okay, но нет. Я стал даже не в курсе, что я приду сегодня. Если что, я просто куплю билет как зритель, и, возможно, будет даже поинтереснее, может быть, эмоций будет как-то больше у людей и так далее. Такая вот история. Это Рио, Major 2022. И я хожу здесь, гуляю по мажору и собираю росписи. У меня уже получилось найти Твиста, Санпейза, Джейма, Флита, Фейма и даже Гауриса. Мы вместе с Минлайн решили разыграть этот коврик, и кто-то из вас может его получить. Что для этого нужно? Вам нужно зарегистрироваться и пройти полную идентификацию на Минлайн. После чего вести в регистрации промокод Рио. И как только вы это сделаете, вы станете участником этого конкурса. 20 ноября в 20.00 по московскому времени. Я в своем телеграм-канале покажу победителя. И этот коврик полетит кому-то домой. Всем приятного участия. Ну, а я дальше смотреть мажор. Тут валяются кокосы. А, так этот кокос, который уже был использован. Я сейчас впервые нахожусь у океана. До этого всегда было Черное море. Еще раз Черное море, еще раз Черное море и еще раз Черное море. Потом еще было Средиземное и Баренцево в Мурманске. Но если смотреть прямо туда, ну, вроде отличий каких-то нет. Выглядит как море. Но песок – кайф. Абсолютный кайф – песок. Слушайте, я думаю, можно разуться. Сейчас проверим воду на качество. Оу. Так, ну все, миссия выполнена. Бабушкинский способ отметить себя, я это сделал. Так, ну что ж, а сейчас мы направляемся наконец-то на сам мажор. У нас весь путь продолжается без билета. И мы уже зашли спросить, можно ли получить как-то прессу, если у нас есть пресса для плей но нам сказали нет, мы грустно вышли со стадиона и встретили Камика и Илюфикса. Ладно, шок, здорово, здорово, Привет. не нервничай, значит, Привет. И ситуация такая, я стою вот там, вот, вот там, он стоит тут, а я, а я просто втыкаю вот, и Илью, Илью ждал, и смотрю. По Я здорово. А я его видел в сторисах у Монроги. И все. И мы тут подошли, говорит, у него билетов нет. А у нас было два личных. Сегодня она решали. И так получилось. Да, получается, это наша первая встреча и с Ильей, и с Камиком. Да, в Реале. Да, вот. И вот что у нас получено. Четыре дня, которые стоят по 200 долларов каждый. А нет, это бразильских Реалов. В любом случае, ребят, спасибо. Я пошел смотреть. Какие эмоции Драком. были у Нави Виталиса? 25-22. Просто, да. Это, это бля, просто, не играл, не чтобы ты понимал. Они молчат, я <свят> <свят> <свят> «Цау, цау, цау, да, давай, сейчас, да, Как раз сейчас будут еще играть, как да, будет да. Нави сегодня же будет играть да, еще да, раз. Буря против Cloud Nine. Да, против Ладно. Сейчас посмотрим всю эту атмосферу внутри. Все, давайте. Так, ну что ж, я думаю, сейчас самое время для того, чтобы посмотреть, как выглядит проходка на сам-мажор. Я сегодня буду со стороны зрителя. Потому что у нас нет билета на прессу. Все будет в плей-оффе. Зато есть какие-то плюсы. Мы сейчас посмотрим, как выглядит все это со стороны бразильского фаната. Здесь, понятное дело, огромнейший культ личности именно Фоллона. Потому что он считается в Бразилии просто легендой. Это можно объяснить даже билбордами, которые находятся вокруг всего этого мажора. Люди только ходят в мерчи Imperial. Иногда встречается Фурия. И, кстати, еще встречается Нави. Именно бразильские их мерч. У них очень хорошо получилось влиться в эту атмосферу. Стимпл очень сильно помогает Най, потому что поддерживает их, делает ретвиты, твиты, все про бразильцев. Он в этом плане молодец. Небольшая рекламная интеграция. Хотел бы рассказать вам про сайт GG Drop. Это сайт под открытию кейсов, который сложно назвать сайтом, потому что у них уже есть приложение. Вы можете скачать это приложение себе на телефон и открывать кейсы хоть в Рио-Джонера, хоть в самолете. Если у вас куплен Wi-Fi там. Окей, okay, возвращаемся в Digitrop. Я хотел бы вам сказать о том, что это сайт, который дарит просто кэшбэк на каждом шагу. Давайте начнем с того, что вы закидываете 1000 рублей на сайт и получаете 1100. Только в том случае, если используете мой промокод, который называется RIO. Окей, okay, у вас 1100 рублей, но это еще не все. Эти 1100 рублей превратились в поинты, и теперь у вас 1100 поинтов в ивенте, который называется Wild. Каждый рубль – это один поинт. Вы покупаете пули и стреляете в мишени. В каждой мишени есть какой-то приз. Это первый ивент. Второй ивент заключается в том, что чем больше ваш оборот, тем больше вы открываете бесплатных кейсов. Третий момент. Чем выше ваш оборот на сайте, тем больше шансов получить цены приз, Просто за то, что вы в топе. Ссылка на джидроп и промокод RIO есть в описании этого ролика. Ну, а мы идем дальше. Халявные билеты работают. Один из самых частых вопросов, который я вижу в интернете, есть ли сейчас а, пины на мажорах. Что такое пины? Это капсулы, где вы можете получить какие-то интересные значки. Они физические, в реальной жизни. Но в каждом из них и размещается еще и код, который вы вводите в Steam и получаете за это этот же значок в CSGO. Самый дорогой считается вроде бы вой. И вот, моя задача сейчас найти такие штучки, потому что их можно было раньше купить только на мажорах. Сейчас я без понятия где. Их просто нигде нет. В Бельгии их не было. Это у нас получается магазин ESL. У меня есть очень большое подозрение, что здесь больше ничего нет. Единственный магазин ESL и... Я больше ничего не вижу. Сейчас я нахожусь в коридоре, который, по сути, объединяет все трибуны. Вы можете отсюда подняться или же спуститься. В Бельгии люди спускались после матча и <laughs> пили пиво. Давайте посмотрим, что здесь можно сделать. Так, здесь у нас попкорн. Ладно, тут абсолютно ничего нет. Давайте подниматься. И сейчас будет первый кадр со сцены. Я еще этого не видел. Погнали. Слушайте пока эмоции странненькие потому что я понимаю, если бы у нас были бы места в прессы, мы бы сидели бы где-то там а так сейчас будем со зрителями но это опять же плюс. В итоге пинов там не оказалось. Я поискал, поспрашивал, ничего. Не знаю, какая политика у Valve, но у них был все-таки свой шарм. Свой шарм попадать именно на чемпионат мира, потому что больше нигде ты бы их не купил. Но окей. В итоге я взял себе на память несколько футболок. Нави, dust 2 и Counter-Strike. Последние две это бренд от на который продается в Бразилии. Каждая стоит по 250 бразильских реалов. Это около 50 долларов. Футболки Fury и Imperial раскупили в первый же день. Найти их было просто невозможно. Со своей фармил Хейвантов пропускает на себе все ближе и ближе. Арт начинает уши, забирает снайпер. Но только два игрока спирит живых. Один теперь против Фурии. Один-четыре Так или иначе. Первая половина зажигательная была. Maybe he can finish. and And brimstone. At 15. Chabão. Primeiro adversário quase leve eliminação na volta, sempre pega o primeiro da segunda de um, super também por aqui. Vamos! Na volta de Half, eliminatoria É 2-0! Dois é 2-0! Dois A Púlia tem 15 Espírito tem 15! Tem agora o Pet contra Tchau Pepsi! Tchau! Vitória da Púlia! Сейчас вы видите масштабы этого стадиона. Во-первых, это не самый большой стадион. И во-вторых, здесь сейчас нет фурии. А это означает, то, что он не полный. Но посмотрите на весь этот масштаб, как это выглядит сверху. Заодно давайте посмотрим на всю ситуацию, когда выигрывает команда Spirit и когда Outsiders. Я не знаю, что тут случилось. Я подозреваю, что вот из-за этого момента. Зачем-то психолог Team Spirit вышел и начал провоцировать бразильцев И в итоге бразильцы теперь хейтят их Там они, они реально молчат, когда Team Spirit выигрывают А если говорить про аутсайдерс, то сейчас Джейм считается фаворитом у ребят Потому что он снимает влоги из Бразилии, это смотрит И бразильцы комментируют, кайфуют у uh, меня <laughs> um, I have a question about what team do you support on this major? Okay I support all потому Brazilians, but major Furia because he's the one on this left. So we gotta support him. We gotta support them. Uh, obviously Furia. Furia? Uh, yeah, I'm uh, a home cheer. Yeah, Now As a Brazilian, I need to support the Brazilian teams. Uh, Imperial, but unfortunately uh, we are out right now and now support Fúria. Fúria. I support and, uh, why do you think uh, no one is happy uh, when Team Spirit wins these rounds? Uh, actually, I think they kind of held a grudge over what happened yesterday. With yeah. FURIA, oh. Where their psychologist just went, uh, trying to provoke us, and they thought it was a good strategy, <laughs> but in the end it doesn't. And what do you think uh, about Team Spirit? трэш. я сказал, что это Я на самом деле не знаю, зачем было именно так провоцировать, но сейчас огромнейшая база бразильцев, все это фанатской аудитории не любит Team Spirit. Я вам уже показывал, где можно питаться, если ты на этом турнире. Там был только попкорн, еще раз попкорн и сладкий попкорн. Но это не просто так. Все потому, что здесь можно адекватно поесть, потому что это настоящий фудкорт. Там около 15-20 разной еды. В итоге у нас получилось забрать кол, два кусочка пиццы. Это у нас в сумме 10 долларов, 600 рублей. В целом, сейчас будем пробовать, как это на вкус. Но, в любом случае, давайте я немножко расскажу вообще про сам этот турнир. Насколько комфортно смотреть? Мне кажется, экраны слишком маленькие. Я, я помню PGL Antwerpen, и там было все гораздо масштабнее. Я моментом даже не вижу счет, который у нас э, на табло. Я не особо хорошо вижу, но я думаю, я такой не один. Но в целом, это все компенсирует, понятное дело, поддержка зала. Но я все еще в ожидании, что нас ждет в плей-оффе. В предвкушении. Потому что там будет в три раза громче, в три раза больше людей и в три раза интереснее игры. А с учетом того, что сейчас Na'Vi играют на вылет, это просто нечто. Cloud9 дикие. Вышла статистика, сколько раз в Cloud9 выиграли игры после камбэков. Раз шесть за этот мажор. Мне кажется, это очень серьезная заявочка на победу на турнире. Но сейчас мы набираемся энергии и возвращаемся к ребятам. Сыграет играет Фурия. Второй раунд. Здесь такие звуки. Здесь такая поддержка. Это очень громко. Но я помню, с моментом хочу поставить ставку. Я поставил на победу Фурии в таком матче 2-0. Мне кажется, с такой поддержкой они должны выигрывать. Просто посмотрите, какая у них реакция на килл. Сейчас будет кил и просто весь зал заорет. Один килл. Бегам играть на этом стадионе, uh, где каждый, абсолютно каждый зритель поддерживает ребята с FU. Они будут прямо за ним. там он не может сделать. аудио. И Син, он абсолютно на острове. он ничего Он 16-9. Открывается Сафи 73 хп, кстати, может позволить себе пострелять, видит в итоге Бог Римба. Напоминаю, Сирсон красный, Сафи ставит точку, поздравляем команду Фурия. Отличное выступление и уже минимум топ-8 для команды Фурия, но мы видим, что эта команда настроена двигаться намного дальше. Прямо сейчас за мной 4000. Радостных бразильцев. Сегодня случилась сенсационная победа. 3-0. Фурия прошла в плей-офф. Такой никто не ожидал. Сейчас остается только один вопрос. Что будет дальше? И это точно. Нас ожидает очень, очень горячий плей-офф. И я очень сильно соболезную той команде, которая будет играть против команды Фурия. Já vem demais pra levar o Stavin. 2x2, ainda dá pra acreditar o time da Mas, o time no chão. E Ikendar é surpreendido pelo Debbie. Na fly, está sozinho no mundo. Pegou um, meu Deus! É vitória do time da Heroic! Same with Tessus. Wow, Ukenda wins that Jewel and No oh, Way! How does he get to? Trading stops as they trade flows. Nitro ensures it. And we're off to overpass. Anything you can do, Liquid can do better. Хорошая флешка и лишь под нее пытается выйти. Но нет, не перестреливается. Юша, последний! И это победа команды Героев. <laughs> Посмотрите на эти эмоции! Кедян, как всегда, демонстрирует высочайший уровень игры вместе с своими парнями. И, собственно, проходит следующий этап. Да, мы проиграли ставку. Героек выиграли. Зал был максимально рад, потому что Кэддин умеет поддерживать свою команду, умеет работать на аудиторию. У него был сзади бразильский флаг, и, понятное дело, он заработал репутацию здесь. Но в любом случае, Ликвид должны еще выигрывать. Ну а сейчас я вам покажу, как выглядит стадион, когда игры уже закончены, никого здесь нет. И выглядит это, конечно, интересно. Я просто не могу представить, что нас ждет в плей-оффе. Если сейчас, тут всего 4000 мест, будет 15 тысяч. Когда матч заканчивается, игроки подходят именно сюда. Вот здесь они стоят. You, a... Ну а тут же находится стримерская для Галуса. Как вы понимаете, его голос, его комментирование Включено здесь по динамикам, и люди слышат именно португальский язык. Это все не просто так, все потому что здесь 99% это именно бразильцы, которые английский знают не очень хорошо. Ну и у Гаулиса огромнейший просмотр. Мне кажется, популярность CSGO очень сильно поднялась только из-за того, что есть Гаулис, есть Fallon и есть бразильская сцена. И я хочу сказать респект Гаулиса, потому что он реально работает по 24 часа в день. Каждый день стримит из дома, каждый день стримит здесь. Он со всеми фоткается, улыбается. В общем, я не знаю, откуда у него столько энергии, но чел хорош. Кстати, мы сегодня ролик про Гаулиса, всю его историю, кем он был, кем он стал и почему он считается здесь легендой. Пожалуйста, посмотрите этот ролик, он на русском языке. Вы можете нажать сюда и посмотреть на канале CyberShop. Ну а сейчас, я думаю, мы можем пойти спать и вернуться сюда уже на последний день Легенд Стейдж, потому что уже совсем скоро мы перейдем к плей-оффу. Совсем другой стадион. Ребят, новый день, и сегодня я проснулся уже в другом отеле, потому что сделал чек-аут. Я, оказывается, жил в предыдущем отеле в фавеле. Ну, не Фавелле, ладно, но там в 5 метрах. Все таксисты мне говорили, что это опасное место, лучше уезжай отсюда. Ну и плюс, это очень было далеко от арены. А сейчас я прям у арены, то есть мне нужно пешком пройти. Номер очень классный, давайте я вам покажу его. Кстати, еда на этаже тут. Ну, тут, уж эти то есть. Так. О, солидно, очень солидно. Тут какой-то вид появляется, я еще не видел ничего. Смотрите, какой красивый у нас вид получается здесь. Это, конечно же, лучше, чем в прошлом. Ну, и цена отличается, конечно, гораздо. Но выглядит квартира прям супер. Она явно не на одного, но... Какая разница, Чел? Я киберспортсмен. Ладно, поехали на арену. Get out! The best player in the world just styles all taps in. It. Well, so Sin goes down, simple on the final kill. And now we're не клеивась. Игра у игроков защиты. И сейчас все еще не клеится. Син! Алло! Кито, последняя надежда! Не пошла! Стрельба! Один фраг! Один фраг отделяет нами от плей-офа! 2-0, команда Нави отправляется в чемпион стейдж Мейджор в Понятное дело, сейчас там не было криков Как будто это была победа Фурия Но если выигрывают сейчас лиг, то У нас заходит Пике Но конечно же хочется, чтобы выиграли бы Спирит Потому что СНГ команда Но в любом случае, что есть очень важное, что отметить Нави будут играть, скорее всего В плей-оффе против Фурии И я очень сильно... Хочу, сожалею об этом, потому что для Нави это будет очень серьезное напряжение. И есть даже ощущение такое, что они смогут проиграть. Но вы мой Пикем уже знаете, и исход этого турнира тоже. Сейчас огромнейшие вопросы. Огромнейшие вопросы, что произойдет. Осталась одна игра. Liquid против Team Spirit. И на этом заканчивается Legend Station. Начинается самый сок этого турнира. Next game. Fury with Navy. win. Фурия. Окей. «Фурия» и «Нави». Я думаю, что «Фурия» будет победителем. Только «Фурия». Только «Фурия». Только Только «Фурия». Конечно, «Фурия». «Фурия». Осталась последняя игра. Ликвид играют против Team Spirit. Mm -hmm. И я поставил свою ставку на борьбу. Я поставил на total 2.5, коэффициент 1.92. 10 тысяч рублей на винлайне. Посмотрим, что получится. Я привык уже проиграть на этом ажоре, но надеюсь, эта ставка залетит, потому что, по идее, у команды реально похожи. Тут должна быть борьба, должны сражаться. Я не могу сказать, за кого я болею сейчас. Душой за эспирин, пиккеймом за ликвид. Такая вот история. He's finished with Vertigo right now. He's got a shot, Nidra gives a fight! It's not bad, but 1-2, now he knows the first and second position. He's just going to kill him, he's shooting in one Team Spirit. Oh my goodness, that's a oh. hard shot, and O.C. does deliver ahead of the pack, Blocking another, smoking him. O.C., 26 and counting, the American Sniper wants it done. O.C. wants it, he wants his quad kill, and Chopper might oblige, there you have it. We're off to the third map. Still uncertain, still undecided, who will take that Все сам себя верит и проигрывает дуэль против Magic. И Чоппер подходит все ближе и ближе. Скрытая угроза становится явной. 2 в 4 на бомбе. Один! Никитар последний, это ГГ! Team Spirit выходит в бой of of Rio, дамы и господа! 16-13 итоговый счет! Это все огромнейшая очередь, чтобы получить роспись от Холлона. Но от меня сейчас точно никто не хочет росписи. Я слил людям пикемы. Хоть я и говорю, что не нужно, как я, ставить, люди все равно ставят. И потом еще меня хейт. Боже, это так неприятно, но, с другой стороны, я понимаю, что ну, люди доверяют. 4 из 5, такое впервые. Я не помню, что у меня были такие провалы. Как же играли Liquid, как же играли Team Spirit. Это просто... Супер близкая игра. Я не знаю, как можно ближе сделать. Я на этой ноте заканчиваю ролик. Я не знаю, каким он получился, но он был насыщенным и сегодня очень много чего. Если тебе понравился такой материал и ты ждешь продолжения, то я жду от тебя очень сильно лайка. И это очень сильно поможет этому каналу. Завтра у нас челлаут, а послезавтра начинается плей-офф. Будет очень интересно. Да, это, наверное, конец, господи. Посмотрите интервью с Джеймом, не знаю, вот тут.